у вас товарищи прекрасные пришла я к удивительному человеку к мастеру своего дела коллегу гудвину этот человек будет сейчас править мою спину вы наверное все знаете о том что прямая спина и прямая осанка очень здорово влияет на весь организм влияет на энергетику человека влияет на все физическое тело и я пришла к тому что все-таки необходимо подправить спину подправить тело подправить Всю свою жизнь буквально. Я хочу познакомить вас с этим человеком. Это Олег Гудвин. Это мастер своего дела. Харючки, ребятки, привет-привет. Да, ты правильно сказал, от осанки зависит очень много. Это остров нашего организма, это ось, на которую цепляются не только органы внутренние, да, но и, соответственно, вся нервная система от него отходит, из спинного мозга. И также там находится аура, которые нашу энергетическую структуру выстраивают, Вплоть до ауры, которая вокруг нас, это аура нам и энергетически помогает себя наполнить. И с другой стороны, это кокон, защищающий нас от внешних воздействий. И с третьей стороны, мы поляризированы относительно полей и магнитных линий Земли. Так что вот от позвоночника, на самом деле ты правильно сказал, очень много зависит. Сейчас мы это начнем. Это не эксперимент, это реально в действие в работу правка сейчас и здесь. И вы будете наблюдать за этим действием, представляете? Приглашаю вас на наш сеанс. Дамы и господа, подключайтесь. Мы будем сейчас подключать или сразу э, Ну, давай сразу начнем, раз да. Начались, да? да? Так, вставай пока стоя и по высоте. Немножко вот это плечо тянется вверх, да. если видите, да? Это говорит нам о сколиозе, скорее всего, вот это вот, в грудном отделе правой сколиоз, ну да, вот он наблюдается. Теперь здесь вот проверим тазовые кости. Тоже э, справа, она выше, да? Далее компенсаторно наторно начинает себя исправлять. Загон поясница вот так. Э, грудной дело вот так. мыши скорее всего, вот так. То есть э, отражается что вверху, то и внизу будет действовать. Проверим теперь на шею. Наклоняй шею вперед. Чтобы было видно, подними назад. Еще раз наклоняй. Вот, у здорового человека шея должна касаться легко включиться впереди касаюсь да, вот. когда назад а, а, загибают голову касается самого -го позвонка нормально касается все хорошо теперь поворачиваю голову вправо максимально так вот мы смотрим проходит 4 пальца но практически поворот на 80 градусов это нормально теперь влево также на 80 градусов но немножко нагибают голову плечо сразу опустилось видите плечо опустилось также проходят четыре пальца. Да? Но ну, нам главное, чтобы была симметрия. Единственное, что при повороте, вот, грудные позвонки чуть сдвинулись, да, опуская плечо. Это нам говорит о том, что здесь есть напряжение в мышцах. Да? То есть с одной стороны они перерастянуты вот здесь, а здесь напряжены. Тебе где больнее? Слева, справа? Слева. Слева больнее. Вот, потому что мышцы спонзомированы, напряжены. Теперь я чуть-чуть покручу твою голову. Больнее вперед. Вот, берем забоковые отруски шейные. И -то слегка сама не шевели. Я тебя тут покручу на наклоны, на ротацию, на кивок. Вот все эти позвонки проверяем. Так, ну вот тут вот выпирают справа. Справа больнее, да? Да. Это вот где-то третий, четвертый позвонок, пятый даже, да. Все справа выпирают. Справа больнее, да? да? Далее смотрим. Загибаем фасеточные суставы, шеи стыкуем с этой стороны. Для этого повернули голову, наклонили и чуть продавили вот так вот вниз. Есть боль? Немного. Здесь, да? Нет, вот здесь. А, с этой стороны. Значит, там натянуты мышцы. Поворачиваем влево. Теперь здесь вот. Нагибаем голову и продавили чуть вниз. Есть боль? Нет. Здесь нет боли, да? Вот, теперь наклоняемся вперед головой да. Плечики тоже вперед и так сборбись, как кошка. Наклоняйся, дальше, дальше, ниже, только расслабься. Расслабь. А мы смотрим кости таза. Наклоняйся до пола, насколько можешь. Снизь, тянись, тянись. Я тебя держу. Ноги чуть раста. Наклоняйся, наклоняйся. Еще, еще, еще, еще, еще. Все, да? Поднимайся также медленно. Ага. И наклоняйся еще раз. Сгорбись, стоп, стоп, вот тут сгорбись. Вот, здесь нам видно, что реберная дуга выше слева. Вот справа получилось, да? Почему так происходит? Потому что вот эти позвонки развернуты, ротированы, соответственно, вот сюда. Мы их нащупываем застисто отростков, за, отросток, за эти, да? С этой стороны. А с той стороны поперечный отросток поднялся и поднял за собой ребра. С той стороны ребра, видите, выбирают. Так, еще ниже наклоняйся. Опять смотрим вот так вот. Горизонтально, но вроде поясница. Ровная. Там таких эксцессов нету. Чуть-чуть они вот тут загибаются влево. То есть вот идет контрротация. Здесь, соответственно, вправо, здесь влево. Вот так. Выпрямляйся. Посмотрим на тебя сбоку. Справа вот так. Так. В принципе, осанка есть, только вот лопатки упирают. Угу. Лопатки упирают, вот эта лопатка ниже опущена и упирая за счет того, что плечи развернуты вперед. Открываем вот так. Вот так тебе неудобно стоять, mm -hmm. да? Вот так неудобно, потому что нет напряжения здесь. То есть тебе, по идее, надо будет, я сейчас подправлю, но еще закачивать мышцы верхнюю mm -hmm. трапецию, да, долю трапецию, и вот э, лопатки и шерчащие мышцы тебе надо немножко подкачать. Бывают болезни вот здесь. Моя лопатка левая сломанная, поэтому вот у меня левая лопатка болит. Сломанная прям сама лопатка болит, да? Ну да, при напряжении, когда я пытаюсь ходить прямо. Так, здесь не больно, да, сейчас? Нет. Не больно? Оп, она как да. Ну, не больно, да, здесь тяжело? Не больно. Вот тут... Чуть-чуть а, мышцы. Передняя дельта, да, мышцы. Вот она укорочена, ну, также тянет лопаткой, тянет плечо вперед, отворачивая его. Вот. Так, с этой стороны. Да? Да. Так. Проверяем каждый пучок мышцы, это, тут больно, да? Да. Вот, это опять дельта, вот она дельта, опять вот она растягивает плечо вперед. Далее, немножко увеличим лордоз, причем очень сильно, посмотрите с этой стороны, видите, тени даже падает, да? Это за то, что таз наполняет вперед, да. есть, таз как вперед идет, да? Скорее всего, из-за того, что мышцы, которые там внутри расслаблены, это пояснично поздошные мышцы. Давайте теперь ляжем туда головой на, живот. на спину. спину. Пояснично-подвздошные мышцы, они идут вот за брюшины, за животом, вот внутри, от тех поясничных позвонков, крепятся вот сюда. А отсюда подвздошная мышца идет, выстилает внутри дно вот это, да? Крепится вот сюда, к ноге. Угу. Отвечает за разворот ноги вот сюда. В сторону. И сведение ноги вовнутрь. Этим, если мы балетом не занимаемся, да, или на лошадь не запрыгиваем, то обычно в жизни этими мышцами это кто пользуется. Вот держи за стол. Сейчас мы проверим вообще, насколько они включены в работу. Вот так много отвели. Держи в воздухе. Держи. Я давно место и в принципе, хорошо выпускаем эту ногу. Держи. Нет, чуть пониже. Вот так, держи. Видите, мы ее развернули. И сразу поднялся в таз. Видите? Uh -huh. Напол... О, она слабее. Видишь, она слабее. Не держится. Так, это Еще раз проверим. Держи. Вот таз тоже поднимается, но она сильнее. Так, держи, держи. Сейчас мы с той стороны ее под... подправим. сама ничего не держи не держи я проникну через живот через кишки до той самой мышцы припускай, припускай меня. расслабляйся припускай, припускай. не больно не колет вот ну естественно надо на пустой желудок я поднимаю сама ничего не делай и отводя ногу чувствую как там вот они очень вот, больные да Сейчас она пройдет уже легче. Так. Не больно, да? Ну, как сказать, терпим. Так, не напрягай. в эту сторону. А вот в эту сторону, значит, нога не идет. Вот все. Стоп застопорилась теперь вот эти мышцы Мы там вот так, так Сейчас еще раз вот так нико движение потихонечку увеличиваю амплитуду не больно вот они тут зашевелились под пальцами подводчик пальцев очень чувствительна они чувствуют это да мы проникаем еще глубже. Опускаем не держим, держи вообще ничего. Опускаем, опускаем, опускаем. Невольно, да? Вот, проверяем вот эту мышцу. Не болит? Немного болит. Болит, болит да? сейчас. Угу. Вот чуть-чуть такие -чуть, сейчас. Отпустим. Так, теперь вот здесь. Не болит, да? Не болит. Ну, некоторые приемы неожиданные. Да. Потерпи. Но если больно бывает, да, то это пару секунд сразу все отлегает. Так что не бойся. Теперь смотри, отводи ногу так, держись за стол. И ногу в воздухе. Я давлю, ты сопротивляйся. Uh -huh. О, видите? Вот они включились. Видите, как уже напряжение прошло. Все, пускаем. Так, эту ногу. Держи вот так, пониже, пониже. вот так. Сопротивляйся. Тоже, видишь, не работает. что, теперь с той стороны. Вот. Они, вот у тебя и получается. Посмотри, что. Они натянуты были впереди, да? И прогиб, прогиб увеличивается. Поэтому таз опускается вперед. Да. Вот, кстати, по стопу можно заметить. Слабь, слабь. Нет, со стопами все нормально. Здесь все нормально. Так, ничего не делаю опять. Значит, я заложу поглубже, Уже пропускаем. Опажу кишки. Опажу почву. Правильно. не больно? Еще пропускай. Вот. И начинаем работать. Если конец, скажешь, а так, в принципе, сразу отляжет. Вот здесь, причем вот, а, вот, вот, здесь. вот здесь. Так, это уже другая мышца. Здесь нормально, да? Да. Угу. Вот эту мышцу. Не больно? Не больно. Так. Вот так. Нормально. Угу. Я немножко быстро начал. Вот тут чуть-чуть тянет, да? Угу расслабляет пускает пускает пускай ну вот уже не больно да М? терпимо терпимо да хорошо здесь немного немного да сейчас она отляжет мануальная терапия включает в себя не только жесткие методы когда прям хруст хруст хруст да это и также мягкие методы. Это также сюда входит пир, симметрическая релаксация. То есть на выдохе после напряжения мышцы расслабляются. Также работа с точками. И также вот такие мягкие микродвижения. Вот тут чуть есть, да? Так, тут побольше, да. Отпускаем ногу. Опускаем. держу, ты не держи. Ты ничего не напрягай вообще. медленно-медленно. Нормально? Нормально. Так, вот эта мышца? Тянет. Тянет, Тянет ну, вот здесь. Вот, а, вот здесь. Так, это другая мышца уже. Как получается, это вот это. Вот так не больно? Мышца, поднимающая ногу. Вольно. Больно. Да? Давай, выпрямляй ногу и вот так в колени туда, сюда, как будто вы идешь. Да, туда-сюда, давай, давай, давай. Вот где-то где хрустит, как ты. Да. Да. Давай еще раз. Угу. Угу. Вот в этом месте где-то хрустит. Я давно замечала этот хруст я не могу понять, в каком откуда. Давай еще раз. Он на хрустит внутри. Угу. Так, все, опускаем ногу. Попытаемся подрывнять их. Так, по вот этим косточком смотрим. Чуть вот это ниже получается. Забыли проверить сразу длину ног. Так. ноги. Да, вот эта нога чуть короче. На там миллиметров на 7. Короче, если хотите, можете в камеру посмотреть. Насколько она, короче, вот поближе. Вот по вот этим косточкам смотрим. Видите, она здесь, а тут вот сверху сверху прям сверху и по пяткам смотрим тоже сверху пятка больше выпирает видите чем это все отпускаем стопы вот это значит из-за разворота таза вот эта косточка видишь что-то ниже вниз пошла больше чем это с этой стороны сейчас мы их вырвем Ногу расслабляй. Будет несколько неожиданно, но это самое главное, не бойся. Mm -hmm. Не больно? Да, хорошо, вот сюда могу. Вот сюда. Дипся все-таки хорошая. Забедренные суставы. Так, вот сюда вот он. Чуть выше поднят. Пускай. Это еще не все. Неожиданно. В этом смысле надо сделать неожиданно. Да. иначе будешь готовиться и все, соответственно, не получится. Так выравниваемся обратно по столу Еще, еще повыше так еще. Все, хватит. Тут уперлись ногой прямой. Это расслабили. Вот так немножко. Uh -huh. Расслабили и... Продолжим немножко. Может сама себя потрогать вот здесь. Чувствуется, как может тянуться. Yeah. Uh -huh. Режим прямая, прямая-прямая в крыльях. Опа. Пятку поставили, подвинемся вверх, туда-туда. ног после правки таза еще пока не стало на место и массажа спины переворачивается теперь ливером вниз и частью вверх так ноги также можно проверить с этой стороны их длину точно также видно что вот эта косточка ниже чем эта то есть нога короче вот так вот сверху сверху смотрите по пяткам и под этим косточком но если мы выключим таз из работы, а вот голень посмотрим, то вот они, как прицел, выравниваются здесь вот. Отсюда вот, собственно говоря, с ног начинается с Опускаю, и опять она укорачивается, вот эта нога. Так, мы тебе накроем. Тряпочкой. Но кладем на подушку. Немножко поднимем. Так, ну по спине также видно, что вот оно упирается сторон рядом, здесь выпирается. Так, давай начнем с массажа. Здесь у тебя что, прижигание делают? У меня тут родимая пятна. Родимая пятна такое, да? Давай начнем с массажа спины. это надо будет сопнуть. Угу. Одну руку мне, эту верхнюю руку, да. Голубу мне, вот так развернули достаточно такой быстрый энергичный массаж. в работу включаются и локтевые техники, так что сразу смажу локти, несмотря на то, что девушка хрупкая, мы ее сейчас хорошо проработаем. Татьяна, как тепло пошло? Да. Отлично! Обязательно включаем вибрации. В нашей технике особой техники Олега Гудвина, специального мануального массажа, сразу идет воздействие на костно-связочный аппарат с растяжением, с декомпрессией. Разминаем все вот так. И переходим к более глубоким. По потерпи, потерпи. Угу. Вот, так мы даем подсознанию понять, что вот это первое наше внедрение будет дальше переходить в более жесткие техники. Тяжело, да. Да? Да. но Да. Ну, с непривычки я понимаю, да, сейчас будем работать в щадящем режиме. Мышц мало, надо все-таки мышцы тут укреплять спины. Мышцы вот тут, если ты укрепишь поясницу, да? то они будут поднимать вверх. Как раз против тех мышц, с которыми мы работали с передними, с пояснично-поддошными. Так вот, терпимо? Ну да. На грани, да, наверное. Uh -huh. Я понимаю, если на привычки, да, это всегда тяжело. Но должен предупредить, чтобы завтра меня не сильно ругал, завтра поболят мышцы. Я представляю, конечно. Как? У спортсменов, знаешь, после тренировки. Uh -huh. Вот, это называется. Это, в принципе, нормально. Молочная кислота просто выделяется в мышцы. Если хочешь, чтобы не болели, ты работаешь же завтра, да? Да, конечно. Вот, тогда прими ванну. Причем такую, чтобы с эффектом мертвого моря было. Два килограмма соли, две пачки соды. На ванну запомнила? Угу. Вот, и температура побольше воды, так где-то в 40. Я с удовольствием, у меня не а, -а, а, Знаешь, здесь уехать какого-нибудь. или к подруге. Вот, обнаружили еще один позвонок. Вот. Выбит, во-первых, наружу. Он прям выпирает, видите. И повернут ротированно, вот вправо. Да, больно вот здесь. Вот. Да? Угу. С этой стороны больно? Справа больно. А тут больно, здесь? да. Вот больно, он сжимает здесь мышцы. Здесь все вроде так более-менее ровно. Вот. Обязательно перед мануальной правкой мы растираем тело человека, согреваем и убираем спазмы. Многие делают на холодную. Я видел европейцев, европейских херопрактов, мануальных терапевтов американских. У них сеанс длится вообще до смешного мало. 5, 10, 15 минут. Не больно? Ну, терпимо. Терпимо, да? Вот. У нас, когда мы Подробно, дифференцированно работаем с каждой косточкой, с каждой муск... мускулкой. Да? Сейчас терпи. Изучаю каждого человечка индивидуально. А я вообще не люблю слово пациент или клиент. Я называю, знаешь, как те, как они приходят, И не прихожане даже, да? Прихожане где-то там в церквях. У меня детка, ко мне пришла детка, мы ее должны выслушать, пожалеть, понять, в чем причина, переласкать, приголубить, поправить, починить. Так что отношение действительно как к родному ребеночку. Вот сюда. Да, вот передний, который тянут, мышцы, вот тут да? Угу. Болезненно? Вот. И плечик. Так крутили, покрутили. И раз, угу. Лопатку сюда. сюда. лопатка, конечно, откликается плохо. Откликается, да? Угу. Сейчас мы так разомнем. Угу. тут такие точки потерпи болезненные вот по изгибу лопатки находят где заканчивается здесь лопатка свободно наплывают наплывает на палец практически вот до трех-четырех пальцев туда можно запустить и теперь мы подышим выдыхаем молодец еще раз И еще раз. Правильно. Еще раз. И еще. И еще длинный протяжный выдох. И сейчас я посильнее пройдусь и расслабляемся. Все Да. Нормально вытяжкило, да. да? Но это еще начало, как в нашем муце, говорили. Даже просто не, не, не пытаюсь. Не пытаюсь, да? Стрижка только начата. Правка только начата. Выдох. И еще раз выдох. И еще. Опа. Отлично. Ну, нам это все надо будет, на самом деле, с другой стороны проделать. А сейчас у нас создалась... Гиперемия, видите, покраснение такое. По температуре, кстати, отличается сразу вот на 1-2 градуса, тут горячее. И я тебя я поздравляю со здоровым ромянцем на пол спины. хороший результат. Да. Труфика ткани в норме, кровообращение хорошее. А это говорит о том, что метаболизм в организме тоже хороший. Мы сейчас дополнительно стимулируем, запустим. Давай, Татьяна, меняем руки наоборот. И голову тоже. Все меняем. Могу и попки менять, Если не надо. Нет. Нет не хочу. Нет, все прекрасно. Сразу. Хорошо. Человек должен быть доволен собой, какой бы он ни был своим телом. Сейчас включаем программу. Боднаде позитив. Позитивное отношение к своему телу, да? Да. Согласна? Конечно, друзья. Да, храм моей души. Храм души, да. Чакры будем настраивать? Конечно, не да, этого что все за один сеанс. И, и ауру тоже, да? Да. Ну как, тепло пошло? Да. Че -о -о -о -о -о. да? Угу. И запускаем змеюку такую вибрацию, расслабляйся, расслабляйся, даже через боль расслабляйся, вот. филигранность массажа в том, что вот работая практически таз, видите, качается, постоянно должен качаться, постоянно вибрация, от этого поясничные все мышцы, какие бы там они ни были, Вот этого болезни, надо я знаю. Так, лимфу вводим в подмышечную впадину, в подключичную впадину, ястистые позвонки подобьем. Терпимо? Угу. Нормально, комфортно. Вот, завтра не ругай меня сильно, а то я буду чихать, у нас будет чесаться и буду. Только с благодарностью никак ругать, как я могу? С долгой, Своего доктора другая. Вот позвоночники. Растрясаем. Таз, видите, постоянно считается. Ноги шатаются, Голова тоже. Вот видите, голова Это хорошо. Значит, больших блоков нет в организме. Раздвигаем таз от ведер. И вот так вот проникаем глубоко-глубоко. Прием называется нож входит в масло. От самой тонкой части расширяет, расширяет таз, вот видите, до, самой до самой широкой. Да, и мы немножко отобьем таз назад, декомпрессируем его в обратную сторону. Вот правило, такое, что вот от этого места называется базис организма нашего отсюда. Растет человек, утро матери Начинают развиваться все клеточки и кости тоже. Вот все кости, которые растут вниз, получается, да, мы толкаем от этой точки вниз. Все кости, которые вверх, толкаем вверх. Поэтому таз мы оттолкнули и продолжаем раздвигать дальше выдох. Еще раз. Так. И еще потерпи. Шеви, еще раз. Ну, и еще входим, выдох. Еще раз выдох. И еще. теперь длинный протяжный выдох молодец теперь отдыхаем и о какой треск был <свят> <Дай малю. свят> <Да>. живая <свят> покажи в кадре свое здоровое <свят> лицо и ставься нам лайки это было неожиданно я понимаю, да? да, да. Вяжу. Потерпим, а лопатку сюда, так, до... голову да, в другую да. сторону, да, да, да, проверим вот а те мышцы спереди. Mm. Вот эта лопатка хрустила, да? Причем, чик. И лопатку потерпи. Лопатки зажаты, кстати, да? Поэтому больно. Да. больно, зажаты С этой стороны мышцы, и, и с той стороны. Да. Здесь зубчатая мышца идет, вот видишь, она вообще не напряжена. Расслабь, расслабь, девочка. Вот и сразу напрягается. Там под лопаточную мышцу еще идет тоже, видишь, болит, да? А -а -а. Здесь э -э ромбовидная мышца идет и трапеция. О, -о, -о, О, вот уже расслабилась. Вот, О, видишь, вот так до лопатка отходить. Зажато. Сидячая работа, что ли? Да. За компьютером, да? Угу. Вот, значит, ты плечо начинаешь поднимать вот это вот. Да. И расслабились. Сейчас я немножко сейчас простучу. Барбаны-барбаны. Да. пальчик подожди. Ну, все же, в принципе, терпимо. Ага. Я просто очень чувствительный человек. Для меня это... Да? Да. Ой. У меня низкий болевый порог. Так, голову. А ты знаешь, что... Вот сильно очень вот здесь больно в шее подниматься. Вот так больно? Да. Сейчас мы до шеи дойдем угу. Так, выдох Вот эти твои ребра Отправим чуть-чуть Все Да, выдыхай И теперь руки под лобку. клади Вот твои шайки займемся болезнь да? вот давно на массаж не ходила Очень. значит давно не ходила засолилась вся засолилась солей это сколько вот отсюда и начинается устухандроз. Устухандроз mm -hmm. это что такое это отложение солевых кальцитов на суставах на костях на позвонках губом пониже и потерпи немножко Жрали. Вот, отталкиваем опять таз назад для декомпрессии и по диагонали его вот так вот потянули, опа, опа, опа, и все сбросили, еще энергетику-то сейчас у нас сбросили. И вот как раз проработаем твои мышцы, потерпи, и позвонки отделяем друг от друга. Удыхай. Немножко провибрируем, чтобы было легче. Вот. И натягиваем череп на себя. Вытягивая шею, удлиняя. Видеешь, должна быть длинная, красивая шея, да? И вот тут мышцы, наверное, будут болеть. Который крепится к шее. Да, вот, так, вот так пальчиками прорабатываем. Как будто на рояле играем. До, ре, ми, фа, сон, ля, си, до". В мост прилив энергии. Теперь прием называется Коготь орла впивается в череп и выносит его в небеса. Все, все, все, все, все, все, все, сейчас отляжется, потом будет легко. Оттянем шею вот такими распорками. Угу. Ну, ты же не хотела, чтобы я тебя только погладил, да? Ну, конечно, конечно, я предполагала, что будет приятно. Вот, потом будет приятнее еще. Она расслабляет плечи, да, голову, ногок и поясницу. Ну, вот так вот диагональное скручивание. Ну, это еще только подготовка. Это еще не все. Сейчас как будем все еще глубже качествовать тело. Такое правило есть. Если что-то случилось не то, то отдайся и получай удовольствие. Угу. Знаешь, такое правило. Да, ничего другого не осталось. <свеч> Надо с предвкушением это говорить. Да, да, да, да. С радости. да. И выдыхать, когда нажимаешь. Еще. Ага, еще. И еще. Еще. Так, вот твой поясницу теперь. Чуть-чуть вот тут. И повыдергиваем косточки за кожу. Больно? Опа. дешевого котенка за дырку под этим никогда с тобой такое не делали. Нет. Ты знаешь что девушки платят массажистам за то за что другие мужчины получают по моте слыхало такое? так давай положим подушку под живот Равни, вот так. Угу. И выдох. А еще. Еще. А еще. Чип -чип -чип. Дышать не могу сейчас. Фу, давай. дыши, Давай. Если надо, Давай. Давай. Давай. Давай. Приходи в себя новое положение костей. Для человека непривычно. поэтому. Давай как раз вот так это сделаем. Руки вперед. Голова вниз. Ныряй-ныряй туда. Раз. ну тебе немножко вот так. А, у меня нога левая заболела. Или плечи. Нога левая. Прям в области. Вот здесь, в серединке. А, вот здесь? Да. Это свело, наверное? Да, да. да. Свело тебе с вот здесь, да? да. О, конечно. Так, нет, нет, нет. так, надо сюда иголку воткнуть. надо иголки. Она сказала, что... Сюда Сюда иголки. Сюда иголки. Сюда иголки. Сюда сразу Сюда иголки. Сюда вот, это что-то неожиданность. Давай локти. На локоть склади. Голову внуши, вниз на лек. А мне локти сюда. Подавай. Вот. Ничего не включено, нормально? Нет. Расслабилась? Не могу. Что-то напрягаешься. Все, все, держу. Фух в себя о, но о, надо о, сразу поправить кем... всего руки стопы стоп все стоп, может холодно здесь нет свело а, точно свело <expressed> сейчас она отляжет тут у нас идет излечение через боль так что иногда такие моменты я представляю конечно я понимаю что излечение... такие моменты иногда иногда полезны Пусть отлегло. Я понимаю, да. Вот. А здесь само от легко. А, ничего держит, да? Фу, давай, выдохнем. Опа! Болезно, болезнь. Сейчас отпустим. Сейчас отпустит. Все, отпустила. Вот, вещь отпустила. Отпустила. Волсовство произошло. Ты должна радоваться наоборот. Недаром я великий Гудвин. Творим чудеса. Да. Так, ложись, ложись полностью на грудную клетку. И вот теперь можно наблюдать, что выровнялись два времена горба. Видите, вот, ну лучше вдоль смотреть, либо оттуда, либо отсюда, до цвета. Вот, помните, это было так взнуто? Теперь на одном уровне. Годится тоже на одном уровне. Вот косточки. Что нам позволяет перейти к шейке и сделать ее лебединой. <клево> Это твоя лебединая песня. <клево> лежим, лежим. Ничего не делай. Плечо расслабили. выстрел голову поворачиваем другую сторону назовем этот сериал выжившая да. не было еще такого нет такого смотрите сюда аккуратненько все делается аккуратно и нежно слышал выстрелил да. голову Плечи не поднимай Молодчинка, ты такое выдержала. А, а тебе надо уже это, оды писать. Поворачивайся ко мне спиной, к лесу передом. К подписчикам передом я имею в виду. Туда? Ну давай так, ладно, ложись так. так, так, так, так, так оставайся, как лежал. На боку, да. да. Эту ножку вверх, грудителю. Эту назад, так, так, зацепили за стол. Держись, путь. Показываем на них пальцем. Тут смысл в том, что куда мы направляем внимание, там и происходит движение, работа. Я аккуратненько. Так. Надо было подойти ближе, чтобы слышали этот Хруст. Все, готово. Добавляем на другой бочок. Переворачиваемся. К себе, нет, это к себе, вот эта нога к себе, так, так, так. да, ты там зацепилась, и вот так ее придерживай, чтобы просто ниже не катилась. Да, вот уже запомнила положение, молодец. Поставь сама себе лайк, так. и смотри на него. А вы просто так не смотрите, тоже ставьте лайки и подписывайтесь. О, аж три раза было. Пускаем ногу туда, туда. Правильно, выдыхай. Выдыхай, выбирай, выдыхай, знаешь, так идешь? Нет? Пока нет. Так, ложись теперь на спину. Да, Выравниваемся по стул. И проверим, вот теперь наши ноги начинают с бедер. Вот <coughs> Выравнивайся по столу так, да, сейчас высоко не надо, вот, пожалуйста, ноги стали ровнее, вот по этим косточкам, может быть не на 100% прямо, да, вот, видно, что на одной высоте, пятки ровнее стали, ну и большие пальцы тоже на одной высоте, тоже можно проверить. Мы их сейчас еще не а? Все, все, все. Хорошие ножки. Хорошие. Кстати, у тебя хорошо будет с его стороны тоже, да? Вот туда. Да, вот это хорошо. Так, ну и в заключение я хотел предложить себе мощную декомпрессию всего позвоночника. Меня трясет. Я согласна. Ты взял страха? Ну да. Сейчас, может быть, озноб, может быть, голова кружится, такое бывает, это нормально. Озноб да. пошел, да? Сейчас покроем. Лежи, красавица, лежи. Из тебя царицу шамаханскую сделаю с не знаю. За пациентой все равно нет. Так, сейчас не болит уже справа? Нет. Что-то прошло, да? Так, берем голову. Аккуратненько так. Раз. плечи сюда. Опа. Так, и проверим твой. Мне надо только доверять. доверяешь? Да. Ага, вот. Так вот. Мне кажется, ты обалдеешь. Глаза счастливы. Снимите ее глаза, посмотрите, какая я счастливая. Она же счастлива, на самом деле. Как будто на ушла. Практически, да. Вот. Энергетический столб также должен идти вдоль чакр. Ну, вы помните, 7 основных чакр, да? Вертикально вдоль них. Иначе, если он будет выходить, сбоку, там, например, гипотез печени может случиться. Или там, через плечо, то там будет какая-нибудь травма в плече, или какая-нибудь там сущность. Но сейчас все очистили. Сейчас мы немножко этот процесс связи спинного мозга с очередным мозгом выровняем. Это новая конструкция для ее позвоночника непривычная для подсознания. Сейчас подсознание должно перестроиться. Сейчас все наносится. Да, да, да, все будет нормально сейчас я себе еще до да, голову слегка потяну <связываю> для полной программы так скажем завершающий мазок художника без которого невозможно вот, вот, вот, потянем потянем потянем иди в себя потянем, потянем и аккуратненько что-то было? да, хрустело да. счастливая такая вот тут хрустела? да, нет выше, мне кажется, у вот было. тут прямо, да? да? У -у -у. ну, в принципе, для первого раза этого вот уже достаточно чтобы не было никакого перебора приходи сюда Сейчас кровь, ну, в голову она несет с кислород. Он немножко будоражит сознание, да. может быть такое, да, может быть такое эйфория или объединение. Есть такое? Да. да. Вот приходи всегда. может, благодарить. Я пока слов сказать не могу. Подписчикам привет скажу. Видите, как он дрожит? Сейчас, сейчас, сейчас называется. Я постоянно магнитическим полем поработаю. уже пошел поток ровно вертикально вверх от чакры мудхара. Что нибудь чувствуешь? Чувство огонь, чувствую. Он поднимается все выше и выше. До головы уже дошел. Вот до точно дошел. Кажется, что-то необычное происходит. На самом деле это глубокая внутренняя настройка перепрограммирование энергополей на благотворный, благородный лад. Ну, К слову, скажу, что девушки ко мне приходят не только за правку спины, но ну, еще за, так скажем, получением чувственных, эмоциональных раскрытостей, да, когда можно свободно чувствовать оргазм, причем на многих уровнях. Это за счет энергетически добиваются полей, за счет настройки чак, за счет психоэмоционального уравновешивания, там такой через гипноз делается, да, за счет убирания стратегических триггерных зон, там не ну, там буду показывать в теле человека, и внутри, и снаружи. Ну, ты уже видишь, Докуда, знаешь, дошлось. внутри чувствуешь что-то? Да, что, чувствую. Что-что? Поток? Да, в третий сейчас, в третий, на уровне желудка. Угу. А в четвертый, а на хате? кто поднимается. Не горло? За тебя я не Все идет, не касаясь тела, на расстоянии там, 7 8, 10 сантиметров. Можно даже на расстоянии метра и двух метров делать. Сейчас что-нибудь чувствуешь? Mm, нижний подлог чувствую. Нога очень в сильная. В Нижняя земле. Ну, ну, дрожь уже прошла, видишь? Практически, да. Поток уравновесили. Ну а мы будем заканчивать наш сеанс. Переходи в себя. А я с вами не прощаюсь. С вами был Олег Алаф Гудвин. Приходите ко мне на учебу, приходите на занятия, на тренинги, да, я вас научу, подправлю, выровняю и со счастливой судьбой отправлю в жизнь. Ведь меняется же не только человек, меняется, ну, внутри, виду, тело, да, меняется его отношение психоэмоциональное к жизни, к партнерам, к супругам, к детям, да. И, как ни странно, удача начинает идти в руки, налаживаются все отношения, к откуда приходят заказчики, которые долго не могли найти, и, в общем, все идет путем. До новых встреч, дорогие друзья, с вами был волшебник. Так, вот тут мы нащупали, что второй шейный позвонок немножко слева выпирает, поэтому слабая голову, уклади на руку, так не не, так вот, вот лежит, лежит и расслабляем мышцы сзади, сзади еще еще расслабили, ага. не даешься, на стене. да, туда лицо. Не все обязательно надо доделывать за, на 100% за один раз. Чтобы да. не навредить человеку, да, я делаю только на тот э, момент, насколько готово тело. Если тело сейчас не готово, да, то мы лучше не доделаем. Вот так. Угу. И расслабляй, расслабляй. Чтобы голова так падала под собственным весом. Падала, падала. Угу. Молодец. Не ну, идет еще раз. Нет, все, уже не идет. Уже, значит, все, что нужно было, мы сделали. Остаточно боль будет в мышцах. Ну, еще там я уже предупреждал, да, один-два дня могут мышцы повалить, потому что для них это новое, новое положение. Они в таком положении никогда не были, да, где-то они сейчас натянулись. Ну, ты расскажи, как ты себя чувствуешь. Чувствую я себя, я никогда такого не ощущала. Это впервые со мной произошло, я надеюсь, впервые и не в последний раз. Это было круто, это такие эмоции, чувства и ощущения, которые нужно почувствовать для того, чтобы познать какой-то новый спектр эмоций и для того, чтобы чувствовать себя намного лучше. Я благодарю всех, кто сегодня смотрел нас. И это действительно было круто, и благодарю, естественно, мастера своего дела, дела Олега Будина. Пока-пока. Пока-пока.